Итак, друзья, сегодня у нас вышел релиз iOS 15.6. Сегодня я вам расскажу как с автономностью, какие нововведения и стоит ли ставить на ваше iOS устройство. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Таких торможений в принципе я здесь не замечаю, сама прошивка работает стабильно. Давайте пробежимся по бетам, что было. В первой бете нам дали исправление ошибки автономности для большинства устройств. VoiceOver исправили ошибки, исправление связи на старых устройствах, то есть изменился модуль прошивки связи. На бете 2 у нас исправление бага отображения сообщений, почта и смс, фикс системы. Бета 3 режим блокировки повышения безопасности устройства Ограничение по всем приложениям чтобы защитить себя от кибератаки. То есть кастомизация виджетов больше подсказок стала добавлены старые обои времен iPhone 3GS кто помнит. Шар объединяет альбомы между пользователями. Beta 4 поправили баги системы новые протоколы управления умным домом повышена производительность. Бета 5 прошивка модуля связи изменены в Safari также очистить историю браузера без закрытия вкладок. Это очень круто, потому что у меня там гигу 5, наверное, точно постоянно накапливается. Сижу, работаю через браузер. И в RK1 у нас поправили баги отображения памяти. То, что мы могли наблюдать. Apple TV немного приработали. Почта теперь работает стабильнее и поправили автономность. Для вас однозначного ответа нет, потому что на устройствах разных, оно и по-разному работает, к сожалению. Потому что мощность разная, устройства разное, батарея емкости разная. Это имеет такое вот соотношение, поэтому если бы у всех была даже стопроцентная емкость батареи все равно не говорит о том, что они будут одинаково работать как на разных, так же само на одинаковых устройствах может по-разному работать разная загруженность памяти, разная скорость интернета, разные приложения использования и так далее, и так далее. здесь однозначного ответа нет поэтому все-таки э, автономность я вам уже скажу стопроцентно через пару дней с момента релиза тогда я уже смогу рядом в сообществе об этом знать, на каком устройстве какая разница от предыдущих iOS версий в плюс или в минус ушла автономность и так далее поэтому следите подпишитесь обязательно чтобы вы не пропустили эту новость но в данном видео я вам озвучил все нововведения которые были в бетах версиях естественно они есть в релизе вот была недавно совсем rk2 поэтому вот сейчас мы используем релизную рейс если вы все-таки э, не будете ждать моего решения Оглашение по автономности, если все-таки будете накатывать, не забывайте сделать резервную копию, чтобы потом вдруг чего восстановиться, если даже в процессе установки новой версии iOS что-то пойдет не так. Это будет ваша гарантия того, что вы не потеряете данные и легко сможете восстановиться. Вот и все, ничего в принципе сложного нет. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.